Всем привет! Несмотря на то, что Олег Винник скрывает свою личную жизнь, журналистам все же удалось узнать подробности отношений певца. Как выявилось, артист уже давно женат на своей бэк-вокалистке Таюне. Настоящее имя Таисия Сватков. Роскошная свадьба прошла в родном селе Олега Черкасской области. Жители села вспоминают, что Олег и Тая устроили пышное празднование, на которое пригласили более 200 гостей. Расписались же влюбленные в сельском клубе. Не забыли молодожены также и про украинские традиции. Про каравай соседей вспоминают особенной то, теплотой идем, хлопцы, девчата, робим оцегель, робим не коровай, столы стояли в два ряда и ломились от еды гуляли почти всю неделю со всеми родственниками соседями и учителями вспоминают соседи Познакомились Олег Гитая в Каневском училище. Тогда преподаватели на протяжении трех лет следили за развитием отношений молодой пары. У супругов есть взрослый сын Юлиан, который занимается спортом и сейчас живет и учится в Германии.